Что же будет 26 числа? Если произойдет чудо, и мы наберем 20 слушателей, то, значит, будет чтение Чадаева. Но вот этот скромный молодой человек с его обаятельной неброской улыбкой говорит мне, что вряд ли выше сакраментального числа 9, достигнутого с трудом за две недели, интерес нашей публики подымется. То есть я готов к чадам, но меньше 20 человек быть не может. Я думаю, вы тоже понимаете это. Следовательно, я буду готовиться одновременно к внешней политике, и мы двинемся к Крымской войне. Она не начнется 26 декабря, но мы сделаем продвижение.